И, собственно говоря, здрасте еще раз, дамы и господа. Тим Фито, вот именно так будет подписана команда Wild Gamers. И Тим Блэкин, именно так будет подписана команда Bugs. Будут сегодня сражаться в Best of 1 матче на карте d -Nuke. Для вас этот матч будет комментировать... Александр Наев-Смирнов. Ну, собственно, на живой раунд уже поехал. А, коллективы. Коллективы WildGamers. Это Франц, Мерунос, Санчес, Фита и Пенникью. Ну, а, собственно, Блэкин и его банда. Это коллектив Бакс Литва. Это вышеупомянутый Блэкин, Доми Мипай, Бадерис, Двейр и Давудас. Ну, собственно, опять же, почему сложно будет частично читать эти никнеймы? Потому что они, естественно, прям явно-явно написаны на литовском. И с литовским языком я... Ну, мягко говоря, практически не знаком. Нажи выигрывает коллектив из Литвы. И они выбирают начать в обороне, что, разумеется, является самым стандартным выбором в данной ситуации. Но посмотрим, что Wild Gamers предоставит в пистолетном раунде первой половины, а конкретнее в атаке, что самое важное. Также напоминаю вам, дамы и господа, что проходило голосование. По итогам голосования в группе ВКонтакте выиграло. Должны были, вернее, выигрывать ребята из команды Wild Gamers. Ну, а на Ютубчике 50 на 50, пока непонятно. Зрители так и не определились. Ну, посмотрим. Покажет три минуса от игроков обороны и всего-навсего два от коллектива Wild Gamers. До сих пор не было явного выхода на одну из точек. Не была занята никакая вот прям стопроцентная позиция. Но сейчас что-то готовится. Под девяточку я у нас здесь Санчес неожиданно появляется на девяти. Это позволяет игрокам атаки забираться под девятку. И, собственно, через ту самую девятку, открываться на точку А, и вот здесь отличный хедшот от Санчеса. Ну, по-моему, раунд, мне кажется, очень-очень успешный. Особенно, конечно, явным косяком является то, что пропустили Санчеса на девятку. Это, конечно, было прям совсем-совсем зря. Но что поделать? Это же все-таки... Хотя нет, ну, типа, это команда, это не микс, нельзя надеяться на то, что вот это так просто будет сходить с рук Нет, команда должна э, такие вещи, естественно, чекать и, естественно, они должны проверяться Энтрифраг от Wild Gamers, точнее, от Мируназа и его автомат Калашникова Ох ты, какой поджим инсайда, какой сумасшедший пуш от игроков обороны Но, к сожалению, абсолютно ничего под собой не несущий Ну, сумели забрать Санчеза и на этом, как бы, раунд... Приходится отдавать, хочется того или не хочется Что ж, 2, естественно, 2-0 И, само собой, появляются девайсы у коллектива из Литвы Ребята теперь вооружены до зубов 4 эмочки и ФАМАС, байт достаточно такой я бы сказал, сверхмобильный передвигаться и стрелять может абсолютно каждый игрок. Нет снайперских винтовок, но их и не могло бы быть сейчас, учитывая экономическую обстановку коллектива. Опа-па-па, здравствуйте! Двейр замечает Франза, убивает его и энтрифраг за обороны Атаке как-то нужно будет сейчас найти возможность все это дело отыграть и первый контакт. На который, собственно, выходил Фито с целью отыграть как раз-таки этот самый энтрифраг. Был, но оказался неуспешным. А далее Санчес, открывшийся на точку А, также погибает от рук все того же самого Двейра. Ну и здесь уже 5 в 3 с колоссальным, конечно, позиционным перевесом за литовским коллективом. Еще и попадает... Фитом в неудачные тайминги. Но хочу обратить ваше внимание, дамы и господа, на точку Б. Вроде бы игрокам атаки удается пройти и даже бомбу удается поставить. Здесь, конечно, все будет стоять под огромным-огромным знаком вопроса. Смогут ли сдержать натиск э, литовских выбивальщиков с точки? Непонятно понятно, Но, честно сказать, как-то неспешно на самом деле бегут на ретейк игроки обороны. Однако Блэкин забирает Мируна за следом справляется с Пенни Кью. Увы, и ах, но для коллектива Wild Gamers этот раунд можно считать потерянным, потраченным, как угодно называйте. Но, в общем, важен сам факт, что они его проигрывают. Счет становится 2-1, и первый же девайсный раунд отправляется в копилочку литовского коллектива Багс. За что им, конечно, огромный респект. И посмотрим, сможем ли мы респектануть коллективу Wild Gamers за Force бай с мак 10 Диглом и калашом у Пеникью. Ну, как известно, как по последним матчам, во всяком случае, можно судить, Пеникью стрелок достаточно качественный, и, в общем-то, его автомат Калашникова может что-то здесь определенно зарешать, даже неудачно открывшись, тем не менее, он все-таки делает минус, забирая самого Блэкина. Ну и проход на точку Б снова, в общем-то, открыт, нет никаких препятствий для выхода. Бомба устанавливается, и... И что? И все. И никого до сих пор еще, опять же, на ретейке нет. Но вот, вовремя подоспевший Бадерис забирает Мирунеза. Ну, а дальше Бадерис, Мирунез. Они как будто бы прям почти тезки. Минус от Френза, минус от Фита. И еще один минус в догоночку от Фита. Последним остается Д... Демипай. Демипай, да, именно он. Ну, и с ним, конечно, справляется Франция. его Мак-10. И, да, черт возьми, можно респектнуть коллективу э, Wild Gamers за их Force Buy. Потому что он оказывается успешным и все-таки заходит вот такие вот поворотики. Сашуренька, приветствую. Нюк, какой же Нюк вчера разыграли Нави. Да, да. С этим согласен. Я так краем глаза смотрел, не полностью, где-то урывками, но, ну, это собственно Нави, что уже здесь говорить, как бы на данный момент теперь официально сильнейшая команда в мире, выигравшая чемпионат мира, поэтому что уже здесь удивляться. Ислам тоже приветствую тебя. Рад еще раз тебя увидеть э, у себя. На трансляции Блэкен! Какой хэдшот! нас явно не ожидал такого, когда открывался под радио. Но тут надо было быть... Мне... <смех> Я аж прям просто до да, речи потерял от таких хэдшотов. Ты боже мой. Пеник Ю и Фит по минусу. 3 в 3 ситуация. Не успевает поставить Фита бомбу. Это, конечно, очень и очень... Большая проблема, потому что теперь Пеникью и его автомат Калашникова исправят ли э, сложившуюся обстановку? И вроде бы удается сделать один минус. Санчес забирает Двейра, и Пеникью выживает только благодаря тому, что в скрипе вовремя оказался его тиммейт. Вот такие вот пирожочки, дамы и господа. Блэкен забирает э, Пеникью. Ну а Санчес тут как тут. Если уж не спас тиммейта в этот раз, то хотя бы размен сумел сделать. Что тоже, в общем-то, хорошо. 4-1 в пользу команды Wild Gamers. На мой взгляд, атака на. Начала очень-очень хорошо но ну, суммарно я имею в виду Хорошо по... Э, пока что по ходу матча И появляется наконец-то хоть какая-то оптика Скаут, правда, не АВП Но все-таки хотя бы что-то э, Владеет этим девайсом Бадерис И, как вы можете догадаться, этот девайс находится У игроков обороны Ну, а Wild Gamers вдвоем через улицу Втроем через э, здание Уж даже и не знаю э, Хорошая ли эта стратегия ну, контакты какие-то сейчас под реб... Ой, под ребрами, боже мой. Под железом контакты у нас сейчас какие-то происходили. Мирунес. Что вообще творят эти парни? Какие-то прям сумасшедшие хэдшоты вешают, что одни игроки, что другие. Не может не радовать Франс. Вот этот хэдшот. Еще один минус э, Домипай. На этот раз. И ситуация опять в два. Ну, наконец-то первый минус хотя бы... А вот следом, кстати, и второй минус. Умудряются сделать ребята из коллектива Бакс, далее ситуация 2 в 3, под флешку Блэкин берет штурмом точку А, ну а уже на девятке находится Давудос 42, вот такой вот у него красивый никнейм, но ну, вопрос, вопрос, конечно, в качестве стрельбы, это, собственно, здесь важнее, никнеймы могут быть красивые, могут быть нет, главное, чтобы ты стрелял хорошо, но не успевает сориентироваться Давудос и Блэкинг тоже, к сожалению, погибает. 5-1, не успевают все никак в себя прийти ребята из Литвы, вот только-только вроде бы раунд, за который можно зацепиться, но тут как тут, парни из Wild Gamers, которые сносят все шансы на победу и ну, сводят их как минимум к нулю, если даже, ну нет, ладно, не к нулю, ой-ой-ой, сбор кукурузы для Пеникью, ну и здесь как-то непонятно, сейчас Пеникью, собственно, погиб, в этой жуткой потасовке вообще сложно было что-либо разглядеть но справляются с очередным экономическим прессингом от команды Bucks ребята из Wild Gamers, с чем их, естественно, можно поздравить. 6-1. Ну что ж, быстрое восстановление экономики от литовцев. Правда, не совсем, конечно же, качественная Как вы можете заметить, все с девайсами Не настолько уж хорошо, как хотелось бы Кто-то там купил пулемет, непонятно для чего И этот пулемет, кстати говоря, брать Так и не стали Ну, Домипай, в общем-то, мог сыграть, на самом деле, сейчас э, С э, пулеметом в руках Но передумал и решил Отыграть лучше раунд на дигле Ну, а entry фраг за за И здесь снова проход на точку Б, Который, естественно, останавливать уже банально просто некому Все, кто только мог, уже туда пробежали Но оставив, естественно на фито на отрезе Ах, да, еще там с запозданием немного стягивается Санчес Да Вудас, Минус Санчес Это вот что значит не надо запаздывать Потому что запаздывающих не ждут Как говорится и просто Убивают 4 в 4, Домипа естественно пытается работать по информации Своего товарища по команде Ну и тут, ой-ой-ой-ой-ой Прозевали Бадериса а еще, кстати, в сайде уже находится Двейр. Ну, находился, прошу прощения, Двейр. Ох ты, Бадерис. Боже мой. Вот что значит легкий недочек. Всего-то навсего не смогли нормально сконтролировать ситуацию в аквариуме. И из-за этого проиграли раунд. Ну, это, конечно же, коллектив Wild Gamers. им, наверное, можно такие мувы совершать. Я сегодня отдал ПК на ремонт. Завтра заберу. Ура. Поздравляю тебя, Ислам. Очень, очень и очень еще раз. Поддерживаю, без ПК плохо, без ПК грустно, не полазить в интернете, не поиграть в любимые игры, поэтому, собственно, желаю тебе скорейшей починки твоего железного товарища. Господи, я сначала подумал, что у Фита просто нет прицела, оказывается, он есть, просто я еле-еле его разглядел. <you're in> <game> ну, сам, собственно, играл, как вы знаете, в CSGO играл с прицелом точкой вообще, в принципе, так что... Каждый играет с тем, что ему удобнее. Минус от Франза. Ответный по... Франзу прилетает от Мая Или Думипая. Пай. прошу прощения, господи. Ну, это сложный какой-то никнейм. Почему-то он мне не очень нравится. Три в три ситуация. Равенство до минуса от Пеникью. Теперь уже, конечно, численный перевес. И снайперская винтовка. Кстати, АВП, появившаяся у пеникю, приносит один из достаточно важных минусов. Потому что... Возможно, именно этот минус поможет команде Wild Gamers отыграть на какую-то правильную точку, то есть выбрать а, максимально оптимальный а, вариант развития событий, и мне кажется, здесь, конечно, точка Б, в общем-то, ребята из команды Wild Gamers точно так же думают и бомбу устанавливают именно на эту позицию. Бомб has been planted, игроки обороны уже В процессе ретейка немного подгорает В каналках Блэкен, ну а Доми пока ищет только возможность Какой бы точке лучше реализоваться Миру у нас минус Блэкен и Доми Открывающийся с вилок, открывается Аккурат под прицел Пенникью Счет 7-2 и уже очень близки Вайлд к тому, чтобы С успехом, так скажем, закончить Первую половину, потому что там по сути Достаточно для победы ну, Одного раунда то есть 8-7, мне кажется, вполне себе может устраивать коллектив Wild Gamers. Не знаю, конечно, устроит ли их этот счет. Но, на мой взгляд, счет... Весьма-весьма и -весьма адекватный. А у меня пока сломался два дня назад. Саха, тебе тоже сочувствую. Ну, прям беда. Что-то, ребят у вас с компьютерами беда какая-то. Ой, Блэки, ну как же он отщелкивает с дигла. Просто аки-монстр. Я даже не знаю, а где так учится стрелять с дигла. Хотя я знаю, конечно, несколько человечков, которые очень и очень качественно пользуются сим-девайсом. Пэникью. Выживает чудом и, более того, еще и делает два минуса. Здесь, кстати говоря, имел место опять какой-то пуш от коллектива э Бакс. Сработал частично. Но ну, здесь хотя бы удалось оставить в живых только двух игроков атаки. До этого, как правило, на всех их прессингах и пушингах, так скажем, все заканчивалось тем, что они делали один, ну, максимум два минуса. Теперь уже три. Теперь уже три. Растут ребята не по дням, а по часам. Ну, Пеникью доказывает, что его снайперская винтовка куда лучше. Куда лучше, чем литовская АВП. 8-2, к слову сказать, победа в первой половине уже зафиксирована за коллективом Wild Gamers. И неудачно немножко сейчас работает под скрипом. Игрок атаки получает минус, но вроде бы как на точке Б какая-то реабилитация за этот фраг все-таки присутствует. Дымом откр... э, не открывается фраг. Прошу... Ой, -ой, ой ой ой ой как неудачно-то сел Мирунос ставить бомбу от... ну. Прям просто не придумаешь даже. Не придумаешь, как такое могло случиться. Какое же сумасшедшее стечение обстоятельств, что именно в модельку попытался прострелить игрок обороны. О, Пенни Вот это ноузумище! Замечательно, не главное, попал. Да, то есть ведь большинство игроков просто банально бы здесь сейчас потерялись. Ой-ой-ой-ой, человек, какой-то человек пришел меня пушить. Что я буду делать? Скорее всего, умирать, но это не про пеникью, замечательные два минуса и 9-2. Конечно, уничтожают Wild Gamers сейчас оппонентов, причем целиком и полностью уничтожают. Здесь вообще очень сложно представить, как литовцам сейчас найти какие-то точки опоры для того, чтобы ну, хоть как-то противостоять э, столь дерзкой атаке. Но, учитывая, что в этом раунде нет экономики, мне кажется, тут даже и придумывать особо будет ничего не нужно. Франц очень быстро снимает с Давудуса голову, а Двейр вместе с Бадерисом успевают забрать Фита. Но на этот минус тоже, собственно говоря, ответ находится. Раскидка молотовых, дымов, хаешек, всего, чего только можно, в общем, раскидывать. Франц забирает Бадериса, ну, где-то там Домипай. Умудряется забрать Санчеса. А, кстати, Санчеса он еще подбирает автомат Калашникова. А с него, между прочим, уже подбирает э, Франза. Но остается, к сожалению, в единственном экземпляре. Получает прострел. И очередной раунд заканчивается точно так же, как и предыдущий. Блин, плохо все у команды Бакс. Ребята, пора просыпаться. Это не есть хорошо. И это, вероятнее всего, будет приводить к отдаче с огромным счетом. Счет он, так скажем, с которого камбэк будет уже невозможно сделать. Рустам, приветствую. Спасибо большое за пожелание удачного стрима. Тебе приятного просмотра. Ну и не только тебе, естественно, всем, кто сейчас находится на прямой трансляции... Приятного вам просмотра Ну и те, кто по записи смотрят Приходите на прямые трансляции Но, в общем, если смотрите по записи То э, все равно вам тоже приятного просмотра Санчес, хоть и получает по голове Но остается в живых и более того является автором энтрифрага Но вот подтянувшийся под девятку Доми Пай так не думает Он говорит, как бы, что твой первый минус Это, конечно, все очень замечательно Но не работает Конкретно в этот раз не работает Такая себе, честно сказать, флешечка от Франза. Ну, понятно, что он хотел перекинуть контейнер. Немного не удалось. Но зато муф хороший, минус снайпер. Но, правда, еще нужно забрать троих. А троих в такой ситуации, конечно, забирать будет очень сложно. При учете того, что еще и в спину будет выход, планомерно потихоньку Демипай будет все ближе и ближе стягиваться к сопернику. ой ой ой ой, -ой. Можно было, конечно, обойтись без потери лайфбара. Но, ладно. Главное, что, в общем-то, сделан минус. Тут вопрос, конечно, в том, что два соперника и 73 хп. То, что сейчас был сделан этот фраг, он, по сути, как бы ни на что не влияет. А вот этот фраг уже очень сильно может изменить ход событий. Во всяком случае, три минуса от Франза и ситуация один в один с тем самым Домипаем, который мог бы заходить в спину к врагу, но не делал этого, ну, прям до последнего момента. А дым в каналке, а ведь именно, кстати, под скрипом сейчас Домипай ждет появление оппонента, и если Франс поднимется туда, то это, к сожалению, для команды Wild Gamers GG не угадывает, не угадывает игрок атаки с точкой, на которую ему нужно было открываться. Что ж, 10-3, мои поздравления, наконец-то литовцы проснулись и хотя бы раунд смогли взять, потому что, ну, винстрик, ну, посмотрите сами. 2-1, 4-1, 4-1, да, то есть, ну... Тут все, в принципе, кстати, понятно, да? Но будем надеяться на вторую половину. Да и первая, собственно, еще не закончена. Тем более, как вы видите по Молотовым, любители побегать, ребята, из команды Wild Gamers, Фита вот любит, видимо, это дело больше всех. Пенни минус со снайперской винтовки, минус Блэкин. Но нужно сделать еще хотя бы какая... как минимум один минус, для того, чтобы отыграть... Э Гибель двух игроков. Пока что отыграли только погибшего Фита. А про Франза как бы и забыли. За него-то тоже, собственно, нужно э, держать ответ. К слову сказать, экономика достаточно посредственная у игроков обороны. И этот раунд экономически важен, кстати, для обеих команд. Потому что там все плохо, что у атаки, что у обороны. Ну, собственно, потенциально следующий раунд может быть форсированным. И будет форсированным для команды, которая проиграет данный раунд. Давудас. Снова Давудас. Ну вот так вот, пожалуйста, позиция на девятке. Достаточно беспроблемно закрывает выход на точку А. И атака выходит проигравшими в этом раунде. Ну а как следствие, помимо того, что они этот раунд проигрывают, они еще и будут вынуждены провести форсированный закуп, как я уже говорил в предыдущем раунде. То есть это Мак-10 и Дигл, Галил Калаш... Я не говорю, конечно, о том, что это нельзя выиграть, но выиграть это будет гораздо сложнее, чем если у них был бы полноценный закуп Что поделать? Ну, вот так, ребята, может быть, не самым грамотным образом э, отнеслись к контролю экономики команды в целом Ну, сейчас попытка пробежать, ух ты, как много демэдж-диллинга, демипайта сейчас это еще и попадает в голову пеник ю. Господи, боже мой, все, здесь уже... Точно нельзя говорить о каких-то победах в раунде. Франс с Мируносом остаются вдвоем. И перспектив на взятие, как мне кажется, нету. С бочки Блэкен забирает Мируноса. За, ну а следом справляется с Франзом. 10-5. Что ж, весьма, весьма, весьма, весьма... Все здорово и круто. 10-5. Ну, счет боевой, так скажем, да. Вполне себе можно какие-то камбэки рисовать. Здесь можно себе представить, что литовцы сейчас... Как соберутся и как возьмут, а может и не возьмут, а может в одну калитку все будет, не знаю. Но во всяком случае 59% проголосовавших пока что отдали свои голоса за коллектив Wild Gamers, соответственно 41% зрителей отдают свои голоса команде из Литвы коллективу Bugs. Ну что, ребята поменялись сторонами, Пэник Ю забирает Бадериса, но погибает сам и еще и вместе с ним погибает Мируна с фраги, который, конечно, желательно было бы все-таки не позволять делать соперникам. Ну а теперь игра от ритейка, Санчес минус Блэкин, а дальше? А что будет дальше, Санчес? Найдет ли еще хоть какого-нибудь соперника для того, чтобы убить его под девяткой? Вот там у нас находится сейчас Давудос, но... Не заметил его Санчеса, в результате открылся под скрип и погиб от Домипая. Домипай, кстати, парень очень непростой. Минус еще один по фито, ну и Франц последний. Вероятнее всего в поле не воин, дефьюз китов нет, есть первый армор. А толку-то от первого армора, когда тебе просто в голову прилетит. И все. Ну, а даже если бы он сделал два минуса, по факту, сейчас просто раунд бы заканчивался в любом случае поражением. 10-6. Пистолетный раунд за коллективом Бакс. И это дает надежду на какую-то хотя бы маломальски интересную вторую половину. Ну, то есть она уже начинается с камбэка. У игроков обороны как бы сейчас, ну, какой-то форс интересный. Два МП-9, Дигл USP, USP. Ну, да, Вудус очень быстро и просто справляется с двумя... Игроками обороны, у которых были МП-9, кстати, Демипай остается И не зря это делает Вот еще один минус, и это уже третий фраг В копилочке литовской команды 10-6 И 10-6, вероятнее всего, сейчас превратятся В 10-7 Ну, может быть, Пэникью, конечно, и попробует Какое-то ниндзя разминирование Бомбы здесь сделать, но Мне кажется, ниндзя-дефьюза здесь Мы не увидим Ну, такой себе, такой себе моментик, некрасивый с точки зрения Мируноза, некрасивый с точки зрения игрока атаки, очень долго они друг друга перестреливали, но важен лишь итог, не единого минуса, к сожалению, от коллектива Wild Gamers на экономическом раунде. 10-7. Вот я теперь только и понять-то не могу, зачем покупались, в принципе, МП-9 в предыдущем раунде. Для того, чтобы в этом раунде тоже покупать МП-9. Ну, я, допустим, могу предположить, что есть такая мета, как бы, да, когда два игрока сыграют два раунда на фармганах. Ну, а трое оставшихся сыграют полноценный бай, но придется для этого сделать одно эко. Допускаю! И, как вы видите, эта мета, в общем-то, срабатывает Wild Gamers. Теряют только лишь одного фито и становятся победителями в 18-м раунде этого противостояния. Счет 11-7. И сейчас самое главное литовцам очень-очень-очень э, грамотно провести этот раунд и выиграть его. Потому что если 11-8, то окей, все вроде бы будет неплохо относительно. Главное не умирать, потому что денег нет и с экономикой ну, будут сложности. Определенные сложности так или иначе они будут. Для тех, кто погибнет в результате питов, которые будут происходить в девятнадцатом раунде этой встречи. Демипай. Раскидывается здесь бомбами. Куда, вот туда и сюда. И вот везде он ими раскидывается. Но, как известно, все 4 единственный момент, который может убить. Это, собственно, только нужно вот подрывать ее. Есть... Ой, какой хороший молотов-то. Ну... Но... По дмэйдж он, разумеется, не очень хороший. Естественно, он просто отгоняет, так скажем, игрока атаки. Но не более того. А, Давудос и ДВР по минусу. И теперь уже как-то сейчас игрокам обороны нужно будет... Придумать что-то очень-очень диковинное Но, с другой стороны, литовцы делают, конечно, очень грамотные вещи Они близки к победе в раунде Но вот сейчас можно было под девяточкой-то уж не ошибаться Ну, получилось, что получилось, Бадыри! Сумасшедшие хедшоты, Ну, я говорю, сегодня не трансляция, а просто Огромная куча красивых хедшотов От обеих команд Макс Буффинфай приветствую Ну и сейчас, как только будет пауза между раундами Я обязательно прочту чат. Так что, ребят, кому не ответил, не переживайте, сейчас все прочитаю и отвечу. 1-7 при установленной бомбе, Санчес на ретейке остается один, ну и тут, конечно, целесообразно задуматься о спасении девайса, чем Санчес и занимается. И, помимо всего прочего, он, естественно, таким образом помогает мне быстренько прочитать э -э чатик. В у нас вот Ислам спросил, кстати, Саша, можно ли до сих пор получать модерку бесплатно? Увы, Ислам, но уже нельзя, нас постольку поскольку на данный момент модеров на канале и так уже стало очень-очень много, и я эту функцию, так скажем, закрыл еще летом. Теперь только спонсоры канала и только люди... Совершившие какие-либо донаты могут попросить модерку. То есть я ее по умолчанию не выдаю. Но, допустим, вот Балас, например, донатил деньги. Если он хочет стать модератором, ему достаточно просто написать в чат, и модераторку я ему, естественно, оформлю. Ну, просто иначе, у меня весь чат будет одним. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это прием точки бета, дамы и господа, у команды. Wild Gamers все не так уж и плохо На самом деле, когда э, Литовцы начинают э, Что-то делать, да То есть э, Быстро что-то делать, ключевой момент э, Каждый э, раунд литовцев э, Когда вот он быстрый Что с ним происходит Почему он не работает Может быть не готовы литовцы К тому, чтобы точку занимать Как-то вот э, на ноге Что называется, да Ну, прилетает дымочек по 9, здесь на вилке Франц, естественно, караулил и докараулился, минус Демипай, Блэкин последний, но тут с 26 хп. Мне кажется, Блэкину надеяться не на что, хотя хаешку он кинул, ну, просто отменную, наполовину лайфбара под Франца, ну, а Пеникью тут как бы заканчивает раунд однозначно. Хотя, <з -з <-зар Saints> хотя 9 хп осталось, Блэкин-то все-таки перед смертью успел пощечину то шлепнуть оппоненту. Вот так вот. 12-8, дорогие мои. Продолжаем. Юнус, приветствую. Так, что там? Светлана, дорогая моя супруга, приветствую вас. А, про приветствую. Лайк, like, как всегда. От души. Душевно в душу. Кстати, дамы и господа, ну, вообще об этом ладно. Форз чуть-чуть позже. Небольшой анонс, что будет завтра. Об этом скажу чуть-чуть-чуть попозже. Санчес. Два минуса. Не без труда, конечно, было непросто попадать по бегущим оппонентам. Но главные минусы сделаны. А вот под спотом Б всех достаточно беспроблемно забревает и уничтожает. Так вот, да, анонс. Что будет завтра? Завтра будет трансляция, но она не будет. На самом деле, почему ее не будет, все логично и понятно. Потому что завтра у меня заказали закрытое комментирование матча. И комментировать этот самый матч я буду в закрытом доступе. Его смогут увидеть только заказчики и не более того. Так что, дамы и господа, не обессудьте, но прямого эфира завтра никакого не будет. Ну а в среду, если не поступит завтра никакой заказ, мы наконец-то вернемся к чему? Правильно. К прохождению Resident Evil 7. Блэкен, тем временем... Под покровом смаков, да как же! Ну как он почувствовал, что там находится Франц? Ну это ж просто вот, ну, ну нарочно даже не придумаешь. Тавудас! Через огромный собственноручно сделанный глазок пытается навязывать какую-то борьбу. И в результате все-таки погибает при перестрелке. Но размены, размены, дамы и господа. Последним остается Мирунас. У команды Wild Gamers все прям грустненько. Но по лайфбарам, если судить, все на самом деле не так уж и плохо. Потому что если сложить весь лайфбар игроков атаки, это в любом случае меньше, чем... У Мирунаса, но надо понимать, что Мирунас, видите, вот чуть-чуть потерял ХП, и теперь у него уже Лайфбар, лайфбар меньше И вот откуда можно было надеяться Да, или догадаться, так скажем Ребят, да, о том, что Матч будет вот так Заканчиваться, ну вернее этот раунд Будет заканчиваться вот так, что на девятке Окажется два соперника, ну, видимо Читал, читал позицию Оппонентов, но не дочитал Так скажем, да да, столько чего произошло, пока меня не было. Но, учитывая, что, Ислам, тебя не было очень долго. Да, разумеется, произошло очень много всего. 1,6. Э, да, 1,6. Все верно. Санчес. Э, минус э, Двейр. И это ничто иное, как первый минус в 23-м раунде, дорогие мои друзья. Расстояние между коллективами, кстати говоря, на данный момент 4 матч-поинта Не так уж и много, но и согласитесь, немало В общем, 4 раунда отыграть не просто, учитывая, что Меруна и Пенник Ю Как бы явно не намерены отдавать раунды своим оппонентам Хороший дымочек, закрывающий скрип Ну и 5 в 2, скажите, как такое брать При учете того, что у Блэкина ну, половины лайфбара уже не остается А сам Блэкин тоже, кстати, не... Вот это да... Вот это да, как же я люблю, когда я не прав. Когда я говорю, как такое забирать И они просто берут вдвоем Делают 4 минуса, дамы и господа Один в один ситуация, Бадерис против Франза Держим кулачки за своих э... За своих Любимых игроков Либо Франц, находящийся на девятке Окажется круче соперника Либо же Бадерис без бомбы Но уже практически Подобравший ее Какие команды будут завтра играть, чуть-чуть позже скажу. Точно могу сказать, сказать 4 из 5, ММДМС MM, MM и еще две команды, названия которых я подзабыл. Произошел визуальный контакт, 8 секунд до конца раунда означает, что если и ставить бомбу, то только на точке Б и, разумеется, Бадерис пытался успеть это сделать, но Франц не зря тренируется, не зря тренируется быстро бегать по карте 14.9, два раунда остается коллективу Wild Gamers для победы, Блейкин и его коллектив Бакс из Литвы должны сделать Практически невозможное, в слабой стороне нужно забрать аж целых шесть раундов, это как минимум для того, чтобы обеспечить овертаймы. При том, что сейчас нет девайсов, это уже потенциальная отдача пятнадцатого раунда, два минуса от команды Wild Gamers, вот он уже и третий подъезжает. Ну и как Демипаю вместе с Давудосом сейчас реализовать... Столь непростые позиции, при этом без девайсов Ну ладно, хотя бы у Дамипай есть второй армор, да То есть вроде бы первая пуля в голову не убьет, но... Ну сделает больно, так скажем, да Я давно не был и вообще давно не виделись, проблемы были Ну, проблемы порой случаются, ничего страшного Главное, что раз ты здесь, ты решил свои проблемы А уже вот это самое главное Что теперь проблем нет Минус от Франза, но, как вы могли заметить, сделал один минус Давудос, подобрал Девайс, и как бы тут, в общем, нужно уже играть осторожно, да, потому что все-таки игрок атаки, очевидно, что в сверхагрессию не полезет, но за 50 секунд до конца раунда он может оказаться практически где угодно и сделать очень много неприятных фрагов. Но этого, к сожалению, для литовского коллектива не происходит, счет 15-9, и это матчпоинт. Теперь в любом случае, дамы и господа, нас ожидают либо овертаймы с точки зрения камбэка от э, коллектива Бакс. Либо же ребята из команды Wild Gamers все-таки возьмут один раунд и на этом матч закончится. Кстати, здесь форсированный бай. Блэкин просто залетает и просто погибает. 3 в 3 ситуация. Ух ты, как на релоде Санчеса подловил Двейер. Куча разменов. Франц остается последним. А, кстати, позиция у Франца... Это под девяточкой. Ну что? Очень интересный, очень важный момент. С точки зрения экономики, он точно так же важен сейчас для игроков обороны, как вообще в принципе он важен для игроков атаки. Потому что тут надежд очень-очень мало. Не заметил сейчас кусочек модельки в мейне игрок обороны. Но зато заметил в будке. А чё толку? А чё толку просто? Ну, 50 хп ему оставил, ну и все. Времени-то уже в любом случае не остается Ну, пытается запушить, но все пули куда-то в молоко, 6 хп оставил Фейк дефьюз, попытка забрать мейн, и увы 15-10, грамотно сейчас бакс, конечно, смогли отстоять бомбу Не высовывались до последнего И продолжается у нас матчпоинт, черт возьми, в очередной раз матчпоинт Все именно так, как и должно быть, дорогие друзья Упачо, Франс покупает новую очень интересное решение Я буду, позвольте, смотреть в этом раунде за Франзом Потому что очень интересно мне Откуда сейчас будет реализован И будет ли реализован дробовик Нюк однач однозначно для КТ Это да, я согласен Турни Турниры ПКС 1.6 когда? Ой, их практически уже не осталось а, Кстати, вот вам, пожалуйста Давудас забирает Франза И не позволяет ему, к сожалению, реализовать а, Столь интересный девайс, как нова ну, пеникью последний, здесь три минуса в исполнении Бадериса, один от Давуда, Хаешка, ну, почти идеальная, если бы она взорвалась прям на пеникью, то там вообще, наверное, ХП не осталось бы. Ну, что, э -э -э, ожидаемая достаточно концовка этого раунда, 15-11, и мы ждем полной реабилитации экономики от игроков обороны, время у них еще, в общем-то, есть, и как бы эта реабилитация уже, если можно так сказать, наступила. Ну, то есть, есть девайсы. Фомасы 4Мки. Подобный раунд когда-то смогли взять ребята из команды Bugs. Может быть, сейчас WildGamers тоже смогут. Почему бы и нет? Вопрос, опять же, в позиционном жанре, да. И подходе к этому матчу. То есть, кто насколько грамотно будет позиционно разыгрывать э, свои точки, за которые каждый, естественно, игрок обороны должен отвечать. Ну и, само собой, как игроки атаки... Ой-ой-ой! Санчес! С -с -с -с -с! Какой дым! Вот он, с одной стороны, этот дым должен был отгородить Санчеса и позволить игрокам атаки действовать. Но, с другой стороны, он спровоцировал Санчеса на стрельбу, и Санчес умудрился сделать два минуса до того, как Бадерис его все-таки разменял. Теперь уже численный перевес уходит на сторону игроков обороны. И вот надо было подумать, а стоило ли кидать дым туда, дамы и господа? Вот этот момент, кстати, очень важен. Вот надо проанализировать. Но ну, в любом случае, нужен был, конечно, дым. Потому что, ну, там и из мейна, и из девятки, кто угодно, откуда угодно могли а, пытаться перекрыть кислород игрокам атаки и попросту даже их никуда не пропустить. Но какой-то разменный минус по фита где-то одинокий все-таки получился от... А... А колда до сих пор в теме. Периодически, как бы хочется в нее поиграть, но времени совсем нету. То есть она просто не, до... не доезжает до меня совсем никогда. Ну, времени не остается. Я то комментирую, то прохожу другие игры. И в Call of Duty, к сожалению, мне некогда играть. Два минуса от игроков команды Wild Gamers. Последним остается Домипай. И отличный минус по Пэникю. Но, к сожалению, мисс шот по последнему игроку обороны. И это 16 11 дамы и господа.